всем привет с вами светлана и сегодня я буду делать маникюр с покрытием гель-лаком сушкой и так далее сама первый раз вот такие вот у меня ноготочки они уже отросли и сейчас мы будем спиливать верхний слой На доступных мест таких вот в уголках сбоку я возьму другую насадку тоненькую и буду работать ей вот. снятия гель-лака аналогичным образом я буду продолжать снимать и на остальных ноготках вот так выглядят ноготочки сейчас я еще пройдусь пилочкой и буду корректировать форму потому что я уже с такими длинными ходить не могу Самая муторная, долгая часть закончена. Вот так выглядят ноготочки. Кутикула обработана. Возле ногтевое пространство тоже. И наши ногти готовы к покрытию. Девчонки, я еще немножко укоротила форму и спилила гель-лак до своих ногтей. Вот так они выглядят. Это свои ногти. Сейчас пройдусь по ним пилочкой, создав искусственную неровность. И будем обезжиривать. В роли обезжиривателя у меня выступает обычный медицинский 70% спирт. Он быстро подсыхает, мне кажется, это удобно. Возможно, потом я буду пользоваться какими-то профессиональными средствами. Девчонки, расскажите, пожалуйста, кто делает себе сам маникюр. Вы спиливаете гель-лак до своих ногтей или все-таки оставляете немножко его на своих ногтях? ну не знаю с целью придания толщины потому что я делаю первый раз и я решила его все-таки спилить обезжириваем каждый ноготочек сейчас будем наносить базу у меня вот такая база правильно не знаю как она называется блюзки я взяла самый бюджетный вариант в магазине в профессиональном стоят они 100 рублей база у меня и лаки вот блески по моему только чуть подороже инди фирма так а топ у меня тоже блески и лак тоже блески фирмы все они по 100 рублей вот гель-лак кому интересно вот такое. лампу я буду использовать тоже самую бюджетную я не дождалась своих посылок с алиэкспресс уже почти три месяца прошло и решила купить вот так выглядит моя лампа вот она Здесь такая кнопочка. Таймер 120 секунд. Включение, выключение. Внутри вот такие лампы. Видите? Вот. А вот так выглядит коробочка. Мощность 36 у нее. 450 рублей. Она была на акциях. Это Китай. Ну, посмотрим. Будем тестить. Закрашиваю кончики. Это все ровненько. Ставлю в лампу. Сейчас посмотрим, за сколько времени он схватится. Ой, он напечет здорово, кстати. Значит, работает. Девчонки, база схватилась минуты за две. Все-таки долго получается, наверное, лампу сушит. Маленькая мощность. Ну, на первое время мне хватит начинать все-таки лучше с таких мне кажется лампа потом уже если это дело вообще понравится и зайдет переходить на профессиональный сейчас я покрываю базой все остальные ноготочки и буду их высушивать Следующий. Приступаю нанесению, к нанесению гель-лака. Я вот такой вот оттеночек сегодня для себя выбрала. Это светло-коралловый цвет очень приятный. Ну и поехали! Оттеночек, кстати, 64. Девчонки, лак немножко полосит, поэтому буду наносить в два слоя. Вот так, девчонки, выглядят первый слой. Сейчас я буду наносить второй и пару ноготочков покрывать блесками. Вот как выглядит одна рука. Здесь два слоя блески. Кстати, блесками девчонки очень круто перекрываются косяки. Если нет желания спиливать ноготь и делать все заново, то блески вам в помощь. Сейчас будем делать вторую руку. девчонки вот мои ноготочки сейчас будем покрывать их топом топ у меня кстати без липкого слоя и досушивать Вот и все, девчонки, закончен мой маникюр. Сейчас по завершении всего этого представления я пройдусь по кутикуле витамином Е. Жидкий витамин А, Е, все это, в принципе, очень здорово влияет и на ноготочки, и на кутикулу. такой девчонки результат есть конечно косяки но в целом я довольна маникюром посмотрю как будет носиться расскажу вам обязательно об этом вот так ноготочки мои выглядят вблизи мне нравится Буду на девчонки, и поделюсь с вами. Это мой первый раз. Без косяков, конечно, никуда, но зато я теперь знаю, на что нужно обращать внимание с чем нужно быть поаккуратней. А если вы тоже заметили какие-то косяки, или я что-то я делала неправильно, а по-любому что-то я делала, конечно, неправильно. Хотя в целом картина неплохая. Пишите обязательно в комментариях, мне очень будет интересно послушать ваш опыт, ваши советы. Надеюсь, вам это видео понравилось. И будет полезно, может быть, даже новичкам, кто тоже хочет делать себе и лакши-лак на дому. Я с вами прощаюсь. Спасибо огромное, что были со мной, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всем пока-пока!